Как прекрасен этот мир, а посмотри, как прекрасен этот мир. А ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Скретч продолжает играть и исследовать мир Вальхейма. В сегодняшнем выпуске хотел рассказать тебе про деревню гоблинов, а, про то, что такое пшеница и что же такое а, лен в игрушечке Вальхейм. Это и многое другое в сегодняшнем а, видосике, поэтому, зритель, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким как а, Вальхейм. Наливай себе кофеечку, чаечку, запасайся печеньками, дальше будет очень много интересного, годного контентика специально для тебя. но ну, а мы начинаем! Ну и сразу же хочется отметить, перед тем, как идти в деревню гоблинов, Отдельно себя какую-нибудь более-менее топовую а, броню. Пускай это будет серебряная броня, да, ее будет вполне достаточно. Постарайся сделать себе бронь, да, хотя бы серебряную укрепи ее, сделай нормальный щит и сделай себе нормальную железную а, кувалду. Да-да, ту самую, которая крафтится из а, плоти и мира, которую можно купить у торговца Хальдера. Об этом и о многом другом я рассказывал в прошлых своих видосиках, дорогой мой зритель. Поэтому переходи в плейлист по Вальхейму, он есть. В описании под данным видосиком Там ты найдешь много чего интересного Естественно, перед тем, как идти в деревню гоблинов Не забудь запастись зельями Восстановление выносливости Восстановление здоровья Лучше всего подойдет, конечно же, очень полезная медовушка И крепкая медовуха воинов Очень полезная медовушка Крафтится, значит, с помощью нашего котелка да? а, Вот такого вот И бочки для а, брожения а, Бродильная бочка, она еще... Называется. Ингредиенты, ребятки, здесь у нас. Несложные, могу показать Если что, вот она, ребятки, медовуха Очень полезная 10 меда, 4 тушки, которые берутся С пиявок, 10 у нас малины И один одуванчик И также, друзья, у нас Здесь средняя выносливость, смотрите Присутствует, это 10 меда, 10 Морошки и 10 Желтых грибов, морожку, если что, ребятки, можно Найти у нас на биоме В биоме равнина Ну, я думаю, вы уже, ребята, ее найдете Так как вы же идете в деревню гоблинов, черт Возьми. а значит вы должны к ней уже подготовиться и немножко пожить на равнине. Они а просто так, ребятки, с бухты-барахты ломиться. Гоблины а чужаков не любят, они вам навтыкают. Также, друг, не поленись, да беги до своего алтаря с трофеями и возьми оттуда силу босса массы костей, которая будет резать входящий а, урон на достаточно неплохой а, процентик. Если же, зритель, ты смотришь все мои гайды и все видосы, то ты наверняка уже убил всех боссов, а стало быть, к пришествию в гоблинскую деревню у тебя уже должна быть эта суперспособность от массы а, костей. Если же это не так, то, то приглашаю тебя перейти в плейлист по Вальхейму. Под данным видосиком есть ссылочка на плейлист, где я рассказываю очень много интересного о важных аспектах данной Игрушечек, спасибо тебе большое Ну а мы, собственно, выдвигаемся в деревню гоблинов Погнали, друзья! Следующее, что хочется отметить по подготовке Это нужно взять с собой, конечно же, более-менее качественную еду. Допустим, такую же, как а, у меня. Идеально, ребят, подойдет рагу из змей, который вы можете скрафтить без каких-либо дополнительных, а, эксклюзивных ресурсов. Просто-напросто вам нужно убить будет змея, да, который обитает а, в океане. Кстати, также гайд по его убийству есть, ребятки, плейлисте по Вальхиму. Переходите, смотрите. Колбаски подойдут также, да, для этого в случае их можно сделать, когда вы посетите биом болота. Там у нас с падают кишки. Вот из этих замечательных сочных кишок и делаются вот эти сочные, вкусные, ребятки, колбаски. Ммм, объедение. У меня сейчас прям желудок скрутило от одной только мысли. И следующее блюдо идеально подойдет. Это рагу из репы. В принципе, если у вас будут эти три блюда, вам хватит а, мощи, чтобы зачистить Деревню а, гоблинов. Не поленись, построй себе портальчик тот, который будет тебя переносить недалеко от места той самой деревни, в которую ты э, идешь. Потому что всякое может в процессе случиться, тебя могут просто-напросто сваншотить, ты там замешкаешься, замешкаешься или что-то в этом роде. И чтобы всегда можно было быстренько а, прийти обратно, да, и забрать свои ресурсы, порталы, когда ты на равнинах живешь, советую ставить где-нибудь на каких-нибудь возвышенностях, типа вот такой вот арочки, да, идеально подойдет. Ну, также можно а, поставить на каком-нибудь камне, а, на который по твоему мнению не смогут залезть супостаты и не сломать твой а, портал. У меня же этот портал располагается вот здесь, прямо у значочка, который мне подскажет, где находится босс. Еглут. А Еглут, друзья, у нас находится вот в этой вот стороне. Как-нибудь на Стримчанском мы туда наведаемся и обязательно скажем ему привет. И это как раз к той теме, для чего же нам, собственно, и нужно зачищать эти самые деревни. В деревнях есть тотемы, с помощью которых можно оживить этого древнего бога Яглута. Вот за ними-то мы давайте и э, сходим. Но помимо тотемов, в деревнях можно найти ценные ресурсы, такие как пшеница и такие как э, лен. Да, ребят, с этими ресурсами вы будете укреплять своего персонажа до максимального уровня. Ведь только с помощью льна... Или лена, как его еще называют Можно сделать самую топовую броню и прокачать ее до самого высокого а, уровня Вот, ребят, мы в деревню уже пришли Она у нас маячит вот там вот на горизонте Ну и давайте буду поэтапно рассказывать, кому, кого же мы можем там а, встретить Сейчас покушаю как следует, да, чтобы у меня запас хпшечки был на хорошем уровне Запас выносливости был на хорошем уровне Ну и давайте, ребят, будем детально разбирать По тактике, ребятки, зачистки деревень, сразу скажу, что если вдруг ты играешь в соло, то не старайся, не агри слишком большими пачками. Лучше привлекая внимание гоблинов по одному, ну или максимум по двое. На меня вот сейчас пытаются сагриться несколько, привлек я внимание Сразу нескольких типов, плюс еще и здесь у нас, как видите, Смертокрыл подлетел, Смертожал. Да, мы немножко наагрили а, побольше, чем хотелось, но я думаю, мы с этими ребятами сейчас а, справимся. Главное нам избавиться от Смертожала, который постоянно нас сейчас будет а, здесь доставать. Что, ребятки, можно встретить а, в этих самых деревнях? Это вот такие вот тролли-берсерки или же гоблины-берсерки, они называются, да, Которые достаточно грозными являются противниками. И самое главное, от чего следует уворачиваться, от их атаки, которая, знаете, идет в агрессии. Сейчас я продемонстрирую, что это за атака такая, да. Можно уворачиваться от него легко. Вот это, ребята, его атака, самая грозная. Желательно уворачиваться от нее, потому что если он а, начнет ее проводить с вами, эту свою атаку, то ничего хорошего, друг, не жди. Возможно, от этой атаки ты откиснешь, особенно если ты будешь не в какой-нибудь нормальной броне. А ну иди сюда, мелкий паразит, блин, как бы с этим, с этим мелким паразитом-то разобраться? Я стараюсь, ребятки, агрю все-таки понемножечку, потому что я играю в соло, как я и говорю, да. Когда он делает такую атаку, желательно сразу же ставить щит. В принципе, его атаки можно, ребят, блокировать, да, можно парировать. Но лучше, конечно же, учиться их а, парировать. Вот сейчас, например, раз... Нет, ребят, пока что я еще тайминги не сильно хорошо знаю. Поэтому нужно... Опа! Вот, ребят, получилось парировать атаку. И как, как только мы, ребят, спарировали его атаку, можно сразу же... Опа! Не получилось. Сейчас сейчас он по нам, он по нам попал. Вот, ребят, его атака. Ее, в принципе, можно блокировать, да. Но вы, ребят, рискуете тем, что вы потратите слишком много выносливости. Вот, ребят, сейчас он нам пробил. Вот сейчас мы ее парировали. Отлично! Как только мы парировали, смело можно добивать это чудовище. Что с этих типов падает? Сейчас я вам продемонстрирую. Это, конечно же, большая голова, э, трофей и несколько кусков черного металла. В общем, ребят, все то же, что и падает с наших маленьких э, гоблинов. Да, я, если честно, не совсем понимаю, для чего у нас идет выпадение черного металла э, с гоблинов. Я бы, если честно, сделал бы какую-нибудь шахту э, для этого ресурса, которая бы охранялась или которая бы, например, находилась Делать вот в этих вот а, деревнях Тогда бы было бы гораздо эпичнее А так мы просто с гоблинов фармим этот черный металл Зачем он собственно в каждом из гоблинов Я не понимаю а, Логично конечно же что у них золото можно было бы отжимать Но вот черный металл я не знаю Это скорее всего ребят быстрая идея Завершение игры разработчиками Куда бы запихнуть этот черный металл Допускай, да пока что полежит в задницах У вот этих мелких а, паразитов Да, ребят, продолжаем дальше смотреть Кто же у нас есть а, в деревнях а, гоблинов Вот этот достаточно коварный тип С копьем сейчас подошел, да Его нужно вырубать по а, умолчанию Если на слишком много Старайтесь растянуть врага по а, равнине Просто отбегайте, да, что есть мочи Гоблины, кстати, достаточно шустрые, ребята И у вас, если недостаточное будет количество выносливых то далеко отбежать не получится Давайте сейчас попытаемся вот здесь Вот вот на этом утесе мы с ними а, разобраться По крайней мере здесь можно будет как-то пульсировать Вот, ребят, видели? Большой один уже смылся О, вот эти, кстати, копейщиков, ребятки Лучше всего держать на расстоянии да, Потому что у них достаточно жесткие атаки а, Особенно если эти копейщики попадаются а, с уровнем звезды в одну звезду, или тем более уже в две звезды, ребят. Из оружия, конечно же, возьми с собой какой-нибудь лук, но ну, не какой-нибудь, а желательно самый топовый, чтобы вот таким вот образом издалека расстреливать этих самых мелких а, паразитов. Да, если у вас лагерь находится на открытой местности, то вы с помощью лука достаточно большую часть этих гоблинов сможете а, расшатать. Вот там вот вдалеке, видите, находится. Вот этот тут вот уже к нам под, практически подбежал, да, с одной звездочкой типок, да. Если бы он был не с одной звездочкой, он бы давно уже помер. Да, жесткий удар, на самом деле, у этих типов. Которые, допустим, уже идут с одной звездой Не советую, ребят, открытый бой выходить с теми типами У кого две звезды, если, конечно же, вы не идеально умеете парировать а, их удары Тогда, ребятки, смело старайтесь их растянуть на максимально безопасное расстояние И уже с помощью лука а, добивать Иначе вы рискуете, ребятки, а, просто-напросто помереть с одного а, удара Ну вот, ребят, есть, а, если у вас открытый лагерь, еще раз повторяю, да То можно вот таким вот нехитрым способом потихонечку отстреливать мелких паразитов. И вот там, я смотрю, уже на нас агрится гоблин шаман. Бежит на нас копейщик. Копию можно от, отражать смело. И вот, ребятки, мы переходим плавненько к следующему гостю нашей деревни. Я, конечно же, предпочту его от, отодвинуть немножечко подальше от деревни, чтобы можно было его рассмотреть а, получше, это, ребятки, многоуважаемый Шаман деревни Он же, скорее всего, там смотрящий Он же, скорее всего, там у них главный И вообще, ребят, как хотите, так и называйте В общем, это мозг а, этого, этого села, и он вот такие вот Бафы кидает на наших мелких гоблинов Да, смотрите, только что Он накинул на своего союзника щит также он умеет кидаться вот такими вот сгустками а, энергии. Давайте, наверное, мы сейчас сначала постараемся вот этого здоровяка расшатать, а уже потом примемся за убийство этого мелкого паразита. Три удара нанесли. Отходим. Давай еще разочку. Ой-ой-ой, уходим, ребят, уходим. Вот от этой атаки нужно а, уходить. Ну и давай еще разочек. Сейчас мы с гоблином разберемся. Вот, ребят, пожалуйста, этот мелкий паразит... На себя накладывает щит Кидается вот такими вот шариками Которые, в принципе, если попадут Достаточно нехило дамажат, да И плюс еще вас поджигают Огонечком, поэтому будьте, ребят, осторожны Я еще раз повторяю, не агрите Слишком много, я уже не помню Сколько я раз сказал, не агрите слишком много Но это, ребятки, самое основное Если вы стараетесь зачистить деревню а, В соло, что нужно, чтобы убить Этого типа? Да, ребятки, ничего такого сложного Просто подходите к нему Втыкаете пару раз и все, и он буквально откисать. Самая основная его цель это как выступать юнитом в качестве поддержки своих отрядов. Слив его вы поймете как же вам проще станет бороться с остальными участниками этой деревни гоблинов. Ну что ж, продолжаем ребятки дальше отстреливать всякую шалупонь. Также в деревнях гоблинов попадаются вот такие ребята с факелами. Они, в принципе, тоже не сильно жесткие. Их самый главный, ребятки, минус в том, что они вас поджигают так же, как шаманы. Да, баф-горение, он, ребятки, недостаточно такой сильный, но достаточно может сыграть нехорошую роль. Если у вас останется мало здоровья, вы догорите просто-напросто... Также, ребят, встречаются гоблины со щитами. Но они не сильно отличаются от тех, что э, без щитов на самом деле. То есть они ровно так же откисают. С щитами своими они вообще не защищаются. Да, это скорее всего э, просто недоработанный какой-то момент в этом плане. Со временем, я думаю, разработчики, когда будут все это дело фиксить, они усилят этих парней. А, ну иди сюда. Тоже не представляю, с кем он связался. Да я вас знаю, как облупленных. Понимаю, как вас надо бить. Тем временем у нас, смотрите, все а, в тумане. О, еще одна голова украсит стены моего замка. Замечательно, ребят. Для чего, ребят, мы брали с, вам, с вами способность массу а, костей? Сейчас я вам постараюсь это все дело а, продемонстрирую. Для начала давайте покушаем как следует Наберемся сил и энергии Ну и оставшуюся часть а, вот этих вот мелких паразитов Я сейчас и покажу, для чего же все-таки я брал а, булаву Можно поступить следующим образом Блин, надеюсь, здесь слишком жестких, ребят, нет, да? Сейчас мы постараемся все это дело с вами покажем Ну давай, ребятки, идите сюда, идите сюда Смотрите, сколько осталось у нас типов Да, юзаем способность для того, чтобы резать входящий урон И начинаем работать, друзья, по площади По площади, ребятки, работаем Работа пошла а, чем хороша, ребят, булава? Она очень хорошо раскидывает этих ребят, а, юзаем, юзаем восстановление, юзаем, ребят, лечение, очень хорошо, ребятки, можно орудовать против вот таких вот пачек, да, да, пачки у нас реально огромные, смотрите, и мы просто-напросто вот так вот с дуру, с дубу, так сказать, начинаем воевать этой кувалдой, да. Обязательно, ребятки, надо, чтобы у вас было зелье восстановления выносливости. И тогда вы практически можете просто стоять и наносить урод этим парням. Они вам, как видите, снимают а, немножечко. Ну и практически, ребят, в одну каску мы только что сейчас снили, слили, как вы видели, наверное, гоблинов, наверное, 10, а может быть и больше. Ну и остался у нас один шаман беспомощный, да, которому ничего не остается, кроме как а, умереть. Зачистили эту... Деревню Нет, ребятки, не, не зачистили Вы посмотрите, куда забрался Ты на вышку умеешь забираться И он еще, ребят, представляете себе с копьем Какого же он уровня Хорошо, хоть не а, не десятого, да И не две звезды у него Поэтому с этим парнем можно разобраться С помощью лука И стрел легонечко Блин, да что ж такое, не попадаю, а Деревня наша Взяли мы ее да-да-да, в деревне можно найти много чего интересного Начиная вот таких вот стоечек, да, дубильных станков Которые вы можете разобрать потом и использовать в своих укреплениях а, Но самое, ребят, важное, зачем мы сюда идем Не дубильные станки, не вот эта вот вся а, шушера, которая здесь находится Самое главное, ребят, мы сюда идем за тем, чтобы в деревнях найти в первую очередь Тотемы, они вот таким вот образом а, выглядят Да, гоблинский тотем нам нужно собрать их в количестве пяти штучек для того, чтобы вызвать босса. А второй момент, для чего мы здесь пребываем, это, конечно же, ячмень, друзья. Я его называл пшеницей, но он называется а, ячмень, да. Он растет вот на таких вот грядочках и только лишь растет он в деревнях а, гоблинов. Так, черт возьми, у меня слишком много черного металла. Наверное, я оставлю немножечко вот здесь, потому что, ну, черного металла у меня хватает пока что с головой, поэтому... Нет недостачи в этом а, ресурсе. И еще, ребятки, в таких вот деревнях спавнится такой ресурс, как а, лен. Но в этой деревне льна мы... Не нашли. Я же, ребятки, когда зачищал деревню побольше, где было три таких тотема, вот в той деревне я как раз таки и нашел еще и а, лен. Здесь, к сожалению, я так понимаю, льна у нас не будет, да, и не предвидится нигде. Даже если в ящичках мы пороемся, мы здесь лен а, не найдем. Поэтому придется нам все-таки идти еще в деревню гоблинов, зачищать их и искать этот самый драгоценный а, ресурс. Вот этот ячмень, который мы с вами собираем. Собираем с этих деревень потребуется для изготовления очень многих и качественных блюд. Ну, во-первых, его самая главная цель это приготовление ячменного вина, которое будет резать входящий огненный а, урон. Я так понимаю, это на перспективу для битвы с какими-нибудь другими боссами, да, которые будут преимущественно орудовать с огнем. Но также это вино понадобится пред битве с финальным боссом Яглутом. Поэтому варите смело огненное ячменное вино и вы будете точно уверены а, в своих силах. Во-вторых, ребятки, это огромное количество всяких разных интересных блюд. Из этого ячменя, когда мы его перемалываем в мельнице, получается вот такая вот ячменная мука, которая участвует в крафте колбасок кровяных, например, которая участвует в создании хлеба, которая участвует в рыбных рулетиках и в пирогах из локса. Четыре новых рецепта обалденных у нас добавляется. Поэтому, друзья, есть смысл идти за этим самым ячменем. Смело берите с собой молоточек и разбирайте эти деревни по кусочку. Здесь вы найдете достаточно немало, а, немало компонентов для того, чтобы потом их вложить в стройку вашего какого-то а, жилища. Ну вот, в принципе, и вся информация, которую я хотел поведать тебе, мой дорогой зритель, про зачистку и лутание деревень гоблинов, я надеюсь все по максимуму тебе рассказал, и тебе теперь станет гораздо легче, дойти да, сюда, готовиться к этому процессу потому что поистине, ребятки, это не совсем так легко, да, как кажется на первый взгляд но по после зачистки ты обзаведешься крутыми новыми штуками которые, позв которые позволят тебе развиваться в вальхемии по максимуму зритель, если же ты считаешь, что братишка скретч предоставил недостаточно информации по теме э лутания деревень и их зачистки, то напиши пожалуйста в комментариях, поругай братишку скретч Мол, ты чего такое, а ты забыл про то, про то, про то еще рассказать Братишка Скретч возьмет во внимание И, конечно же, в следующем видосике дополнит предложенную тобой информацию. Также, зритель, если у тебя есть какая-нибудь годная крутая идея Относительно Вальхейма и не только Смело пиши, предлагай И мы с тобой предметно в комментариях все это дело обсудим Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся продолжение Следует, конечно же